Где-то на первом свете, Там я всегда мороз. Трутся спиной медведи, А земную осень, Мимо двух столетий, Спят подойдем моря, Трутся без медведей, Вертится земля. ла ла ла ла ла ла, -ла, -ла. Вертится быстрее земля. Крутится не стараясь вертит земной любовь, Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, Чтобы однажды в утро, раньше на год не два, Кто-то сказал кому-то главные слова. Свет за весенним ливнем, Раньше придет рассвет И для боящих сливы Много-много лет Будут закальдерницы Будут ручи звенеть Будет туман рубиться Белый